Дима, подкаблучник. Ч это твой Женя подкаблучник? А ну скажи, что ты не подкаблучник. Я не подкаблучник. А ну скажи, что он дурак. Он дурак. А ну-ка ударь его. Да не буду я. Бей! А, а свет! Не буду. А свет! Мой Женя больше с твоим подкаблучником общаться не будет. Аналогично. Дурак! Главное в это мышцы. А? Главное в мужике это характер. А? Главное в мужике, чтобы он был красивый. Его на... Главное в мужике, чтобы он был. Карин, хочу домашнее животное. Заведи кошку. Я хочу, чтобы она радовалась, когда я приходила. А? Ну тогда собаку. А? Ну, не хочу гулять с ней. Ну тогда заведи мужика, вот отличный вариант. Сейчас порода? Кавказская борзая. Я не борзая, я борзый. М -м, пойдет. Карин. Что, что там? Подожди. Карин. Что, что... Карин. Что, это леденец. Такой, чтобы... Не-не-не-не. Да? Я не в том возрасте. Вот чуть. Это мои игрушки. Круто, можно посмотреть? Да. Какие мне все милые. Ну я пошла. Стоять. Единорога отдала. Ну, Карина, меня... Чтобы я тебя больше здесь не видела. Мы с Людьки подойдут? Нет. Может быть, Розы тогда подойдут? И Розы не подойдут. Да, гортензии подойдут. Мужчина, 50 тысяч час. Идите нахуй со своей гортензией. Ну, может быть, что-то по любви. О, по любви. Вот, да, на... У меня 4 машины, 2 квартиры. Я одеваюсь только в брендовые вещи, потому что Казах без понтов. Беспонтовый Казах. Гусейн. А, привет. Привет. Ты, походу, Казах. Прикинь, он мне говорит, стань раком. А ты чё? А чё я, Оль? Я скорпион, я не могу стать раком. Это же надо Ради. родиться, понимаешь? А у меня знак зодиака скорпион, я не могу раком стать. Ради. Это потому что он тупой. Лучшее женское оружие, знаете, что это? Это даже небольшая грудь, не классная попа. Это когда-то на одним взглядом просто так это вот можно смотреть на себя смотреть и уже будет тебя соблазнять. Это такая вот хитрожупая лисичка. Лисичка правда или действия? О, давай, действия. А, купи билеты, слетай куда-нибудь? Нет, то это долго? Давай, правда. Ты спала с моим парнем? Ну как тебе, Карин, после Египта в Крыму отдыхать? Карин, тебе не кажется, что это для детей? Оля, тебе не кажется, что в 28 лет я сама могу решать, что для меня, а что нет? Оля, верни мой бадок. Карин, я не могу, она же ребенок. И что? Я тоже ребенок. Мне тоже нравился этот ободок. Оля, давай, скажи там. Привет. Ладно, пошли за новым. Ты такой маленький. Я тебя подниму, ты сладкий пирожочек такой. Здрасте, за сколько допиньте? За 10 тысяч. 10 тысяч? Дорог, давайте за 5. Ну, 5 5. Давай. Оль, прикинь, как я сэкономила. Я вместо 10 тысяч за 5 доеду. Карин, у нас бесплатный автобус. Можно вас пригласить в ресторан? Ну, конечно, можно. Но у меня есть одна просьба. Ради ресторана можно и одну просьбу выполнить. Пошли. Пошли. А что за просьба? Посидись с детьми, пожалуйста, а потом в ресторан. <вздохнуть> так, не думай о еде, думай о спорте, не думая о еде. Сейчас повесим тебе пару блинов и пойдем бить грушу. Груша? Блины, блины с грушей, блины с грушевым вареньем. Карина, хочешь побывать там, где ты еще никогда не была? Конечно, хочу. Смотри. И что? Ну как тебе на высоте нет, а на высоте. Там высоко... Ударь его. Да не буду я... его убивать. Ответь. Я не буду его убивать. Ответь. Все. Вот вы... ответил, вот <на меня ответил>. Женя, я сделала парные футболки, которые говорят о нашей любви. Как же круто, что мы оба любим меня. Крепит, и исчезают куда-то все девушки, которые пишут мне в директ. Да это просто какое-то совпадение. А ты что делаешь? А я играю. А, ну не буду тебе мешать. Ну что, с... Тут вас никто не найдет. Снимайте штаны. Зачем? Ну я же врач. И что? Я же к вам не приходил да. лечиться, что мне теперь перед каждым доктором штаны снимать? Марду, ну я сделала все, что могла. Понимаешь, а если он так стесняется, значит, он маленький. Понимаешь, что делать то Ну, тебе как-нибудь потрогать там пальчики, не знаю. Все, я готова идти на премию УСТВ. Карин, туда вообще не так ходят. А как? Ну смотри. Ты думаешь, я так кого-нибудь удивлю? Карин, там ты никого не удивишь, но зато будешь следить своих. Это групповуха. Да какая групповуха? Он просто сидит и смотрит. Блин, выбирай. его я либо твой кот? Серьезных отношений, очень важно сдержания. И поэтому я переехала в другую комнату. И ты думаешь, если Женя будет на тебя накидываться, тебе это поможет? Нет, но посмотри, как я защитила свою комнату. сучка. Ничего себе не представляешь. Вымогательница! Да ты пустышка! М Дрянь! О -о -о. Ладно, иди выбирай, что хочешь! Я тебя наблюдал! Лучше, лучше, мой мужчина! Лучше! лучше. Смотри, как красиво! Ой, э, игрушка кто-то шевелится! Да тебе кажется! Так, все, я не могу! Я ссать хочу! Чрать хочу задолбание! Тебе все это надоело! Блин, это кто это? А это магия! Твои игрушки ожили! Нет. Жень, я не могу найти свой костюм. Какой? Наполовину розовый, наполовину пиджак. Блин, даня. Это твой Значит, ты это, это ты, ты его нас, Это у нас, ты у ты у нас, ты у ты у нас, ты у нас, ты у нас, ты Мила, но у меня денег на отпуск нет. Бургаев, я хочу в отпуск. Я... И вообще, как я сказала, так и будет. Я в семье, главное, понятно? <связать> <связать> я тут ни при чем. Это не, это не я и научила. Мне в Москву надо, быстро. О -хо -хо -хо. Я пошутила. Карина! Мне требуется служанка. Проживание на территории Слободы на женской половине. Питание тоже за счет хозяина. Харасман гарантирован. Не с моей стороны я уже старенький, а со стороны сильных наших здоровых рабо работников крестьян которые сголодались уже по бабу. Яну! Карин, нерваны. Они нерваны, Женя, так должно быть, это так модно. Карин, пожалуйста. Они нерваны, туфвайт, они нерваны, это просто так должно быть здесь. Ну так купим, ну пожалуйста. Так это туфвайт, скажите, так должно быть. Так должно быть. Ну вот смотри. Ладно, Я уже главная, поняла? Все, понятно? Вот надо просто приехать и начать делать. Технично. Еще Технично. Так должно быть, это модно, это файт, это сумма, отстань, купи. Нет, Нет. хорошо туфли ты купила, а сумку? А сумку это, это моральный ущерб за то, что ты думал, что я тебя обманываю, а я тебя не обманывала. Такие туфли, они такие. Такие? Тебе даже, таки Знаете, что такое везунчик? Это когда ты покупаешь в автомате шейкер, а он застревает. Вот таким образом. Сегодня просто мой день. Я сказал, они такие рваные специально. Надо да, его продать. Нет. Да. Yeah. Этот сум. Девчонки, ну вы понимаете. Уважаемые Аланка и Покрышка, колхозик Вегиво пиши в комментариях. Ну мне именно сейчас надо выйти. Ну пожалуйста, ну, так пойдем. Открой... все, отлично, Оль, поехали. Вот это мы во Франции. А вот это мы в Майами. А вот это мы в Лос-Анджелесе. Блин, да чем он у тебя занимается? Фотошопом.